Ответ часть получил именно вот, что онлайн является неким направлением, это путь к переходу в офлайн пространство, где собственно все и должно закончить, все равно хотим мы того или нет, но пока вы его не вытряхнете Путина из Кремля физически, а не виртуально, но ну, вроде как в нашем старом мире, в нашем представлении революция не победит. Вот. Значит, я понял, что надо менять сознание людей, в том числе используя активно вот эти новые возможности, которые предоставляет машины этот век. Но как вот сделать этот шаг из квартиры, шаг из дома, от своей машины, и все равно пройти и дойти эти шаги, сделать в сторону места, где нужно совершить главное действие. Ведь это же всегда, как ведь я часто говорю, что люди, которые не готовы собой жертвовать, и даже и другими, и собой одновременно, да, вряд ли добьются успеха. Всегда нужно ощущать необходимость того, что э, нечто общее, общее дело для всех, оно чревато риском. И свободой, и демократия – всегда риск. Что и одно может случиться, и другое. И не только твоя трагическая, драматическая судьба, но и судьба других людей. Кстати, она, наверное, не менее остро может ощущаться. Ничуть не менее. Многим кажется, что так легко манкируют чужими судьбами, но вот как, как вот понять эту степень ответственности, как взять ее на себя и как суметь сумму этих ответственностей, сумму этих рисков превратить, конвертировать в победу? Что нужно сделать? Ну, понимаешь, основную массу дел за нас делает Вова Путин он да. главный революционер. Мир материален, безусловно. В основе э, жизни лежит материальное производство, в общем-то, э, это имел в виду, и Адам См иногда когда об этом писали, поэтому я мыслю именно так. И, и я думаю, что масса людей, может быть, они не заходят э, так, так далеко в науке, но когда открывают холодильник, они тоже так же мыслят, когда там нет ничего. А когда дети просят пожрать, так вообще страшно получается. Поэтому, конечно, Вова может только уменьшать э, вот э, тот вариант, который... Вот, создан, то есть так, ту особую экономику, такую кооператива озеро экономику, которую он создал. То есть если во всем остальном мире раздать деньги, это значит поднять экономику, то в России раздать деньги, это значит люди их проедят, потому что экономика не на людях основана, она основана на каких-то мощностях вот этого кооператива озера, на каких-то спекуляциях на каких-то, э, я не знаю, вот этих полезных ископаемых, которые они продают, и 90% в общем-то похищают, присваивают, 90%. На этом основана экономика, да, и поэтому люди абсолютно не имеют для путинских значения, естественно, этих людей они кормить не будут, они их очень боятся, но кормить не собираются. И рано или поздно, люди, в общем-то, должны восстать или должны умереть. Но я не думаю, что они готовы помирать с голоду. Многие мне скажут, сейчас так вопрос не стоит, там пальмового масла привезут и так далее, накормят этим говном. Даже в условиях, когда такая пищевая химия совершенно страшная, все равно на всех этого говна не хватит. То есть, если еще раньше, вот до коронавируса, до всех этих периодов было, как в индейском анекдоте, когда две новости да, там бледнолицы убили, Бизонов мяса э -э, не хватит. Да, на всех это плохая новость, а хорошая. То а, есть будем есть говно, да, а хорошая новость, говна много на всех хватит. Вот сейчас говна на всех не хватит, как это ни странно. Да, и поэтому люди в любом случае будут э -э, подвержены. ну, Голоду, я не знаю, лишением и так далее, вынуждены будут работать за меньшие деньги, вынуждены будут терять работу и так далее, по, получать милостинку, поскольку эм, по безработице будут платить ерунду и жить вот на эту милостинку. Я понимаю, что вот э, с точки зрения Макеавели, да, если ты как-то плохо распорядился с какой-то небольшой группой людей, это не страшно, потому что есть другая большая группа, которая эти... Кофигу. И так оно, собственно, все время путинского режима и было. Но сейчас огромная группа э -э -э, существует, с которой очень плохо распорядились, очень плохо, и это вызовет, естественно, ответную реакцию, а мы существуем именно за тем, чтобы эту группу повести, чтобы эту группу зажечь, чтобы этой группе объяснить, и сейчас очень много пропагандистов и агитаторов, которые работают исключительно хорошо, которые работают и день, и ночь при этом, не пытаются каких-то денег заработать, у кого-то что-то выпросить и так далее. То есть работают за идею, потому что причем абсолютно разного толка. Это есть коммунисты, это есть какие-то националисты, это есть анархисты и так далее. То есть масса, такой спектр. И они работают в данном случае не за свою идею политическую, а за одну то, то, только ради одной только цели свержения режима Путина. Все, больше их не интересует. И когда разговариваю с ними, они говорят: ну а потом мы как-нибудь договоримся, ну, да. Да? То есть обрати внимание, вот с нами работают и коммунисты, и националисты, и анархисты. Я говорю, ребят, но ну, у меня идея народовластия. Они говорят, очень хорошо, мы не поддерживаем эти идеи, но мы вот на этом этапе абсолютно с вами, чтобы свергнуть Путина и чтобы установить какую-то нормальную, понимаемую нами власть.